И ФФИ, большое количество грантов президента, есть такие специальные гранты по разным программам, там по направлению БХ, ресурсы Арктики. Есть, в целом, молодыми учеными реализуется, но ну, мне кажется, очень такая серьезная цифра, это 254 проекта, поддержанные различными фондами. вот Но эта цифра постоянно с каждым годом растет, и если это перевести уже в финансы, это, ну, порядка, наверное...